Добрый день всем зрителям канала. Сегодня мы поговорим о радиостанции Мегаджет 850 и рассмотрим ее функциональные возможности. При первом включении радиостанции видно, что она имеет янтарную подсветку. Радиостанция имеет несколько регуляторов. Самый левый отвечает у нас за переключение каналов. Далее по порядку у нас идет Включение, этот же регулятор отвечает за громкость, ручное пороговое шумоподавление и регулировка чувствительности приемника. Дисплей довольно-таки информативный, по крайней мере, на мой взгляд, он отражает больше информации, чем у той же 650 модели. Клавиш довольно-таки много. Но, в принципе, судя по надписям, разобраться несложно. Первая клавиша у нас отвечает за переключение модуляции и при удержании отвечает за включение так называемых дырок в частотной сетке. Вторая клавиша у нас отвечает за прослушивание двух каналов. Третья за сканирование. Четвертая за автоматический шумоподавитель. О нем мы поговорим попозже. Пятая клавиша у нас отвечает за отображение частоты вместо каналов. Шестая клавиша отвечает за переключение сеток и за быстрый переход на девятый канал. Седьмая клавиша отвечает за чувствительность микрофона. Восьмая за роджер бип, то есть за звуковой сигнал в эфире подтверждающие окончание передачи и 9 клавиша у нас включает ноли либо пятерки так называемый стандарт европа россия также здесь есть функциональная клавиша которая открывает дополнительные возможности например занесения каналов в память и при удержании отвечает за звук клавиш клавиша 0 не имеет никаких функциональных возможностей и Клавиша CH отвечает за ручной ввод канала. В принципе, все эти функции есть у большинства других радиостанций. Чем же она именно интересна? Давайте начнем по порядку. Во-первых, радиостанция имеет три уровня автоматического шумоподавления. У марки Megadjet, насколько я помню, это первая такая радиостанция, которая имеет такую функцию. То есть при включении автоматического шумоподавителя у нас вверху дисплея отображается не только значок, что автоматический шумоподавитель включен, но и уровень автоматического шумоподавителя. Их, как я уже говорил, три. Переключаются уровни Просто Автоматический шумоподавитель для начала должен быть включен. Затем мы нажимаем функциональную клавишу, клавишу 4. И уже регулятором выставляем необходимый нам уровень от 1 до 3. Сохраняется удержанием клавиши 4. Помимо этого радиостанция интересна ручным вводом каналов. То есть нам достаточно нажать CH и выбрать интересующий нас канал 15, допустим. При первом включении радиостанция работает в центральной сетке и отсутствует возможность выбора других сеток. Для того, чтобы включить многосеточный режим, нам необходимо выключить радиостанцию, зажать первую клавишу и включить радиостанцию. После этого клавишей номер 6 мы можем выбирать интересующую нас сетку. Ну и напоследок давайте замерим мощность радиостанции. ВМ модуляции у нас примерно 12 ватт. Показывает на 15 канале В частотной модуляции у нас 15 ватт. На этом все.